Картошка с рисом, один полноценный гарний. привет! Добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о нескольких интересных фактах, связанных с Перу и перуанцами. Ну что же, давайте начнем. И первое это то, что поразило меня до глубины души. Картошка с, рис. Картошка с рисом один полноценный гарнир да да вы не ослышались картофельное пюре смешивают с рисом и потом да, по вкусу вы можете добавить рыбу мясо курица стоит особняком от других типов мяса кстати сказать в перу существует более 80 видов картофеля странно почему же тогда петр первый привез в россию только один или же я ошибаюсь, историки? Попрос... В самом начале для меня это было шоком, но ведь непривычно же для нас русских людей смешивать два гарнира, чтобы получился один. Следующий Итак. факт также напрямую связан с продуктами питания. Назвать его можно пандельде, что в переводе с испанского означает хлеб. достаточно редко покупают хлеб в супермаркетах тот, что расфасованный в целлофане. Гораздо приятнее купить свежий хлеб, то, что прямо сейчас из-за этого в Перу существует огромное количество панадерías или также в переводе с испанского пекарни, либо хлебные магазины, где, кстати, можно купить не только хлеб, но и другие продукты, такие как хамон, ветчина, и какие угодно десерты. Помню, меня также поразил один случай, когда да, одна женщина взяла 25 французских булочек и 25 булочек со злаками. Хотя, конечно, понятно, почему так произошло, ведь семьи перуанские, как правило, достаточно дальше. По паре булочек съедят, и все закончится. А что завтра? А завтра нужно будет покупать новый хлеб. Ну Но вот что, кстати, очень важно, даже если хлеб со вчерашнего дня остался и может остаться также достаточно. В, в любом случае, будет. на следующий день обязательно пойдут и купят новый хлеб. И принесут его, как правило, в бумажных пакетиках, которые также можно приобрести в самих э, хлебных магазинах, или у людей лунными сохраняется. Дом. Так что можно прийти с одним из них и забрать свой горячий хрустящий. Вот Именно поэтому-то и существует такое определение, как хлеб Кстати, и... готовится он, по словам местных жителей, на специальной муке. И туда не добавляют фактически глютен, либо которые, глютен. как считается, очень полно. С тем, что после поедания перуанского хлеба не прибавляются килограммы, я бы поспорила. Следующий третий факт я бы обозначила как вода и санузлы. Вопрос. Как вы думаете, сколько, например, в 80-метровой стандартной квартире может быть санузлов? 3 ну и это как минимум при всем при этом сами комнаты могут быть очень очень очень маленькими и такие причем одна из ванных комнат может находиться например в основной комнате или же спальне другая может располагаться в зоне между всеми остальными комнатами и третья это как правило гостевая ванная но следует сказать, что если вы придете в гости к перуанцу, в такой вот гостевой ванной комнате вы не найдете горячей воды. Вообще, с горячей водой в Перу все достаточно сложно. Есть огромное количество домов, в которых ее просто нет. Поэтому перуанцы привыкли и зимой и летом стирать, мыть посуду и даже мыться под душем, исключительно холодный волос. Там, где все-таки она есть, поступает достаточно ограниченно. То есть не получится так, как в России стоять, понежиться под душем. И уж тем более не придется полежать в ванне с пеной, как мы да, это вообще в Перу. В ванны, если они есть, то их достаточно мало. Ну, разве что я видела в отеле, когда мы были на матче. Кстати, что также меня очень поразило, это касается даже больше Перу. Совершенно нормальная ситуация, только помывку по своим делам в школу, в университет, на работу, в церковь. То есть сушить волосы здесь считается очень вредно, что для наших русских девушек ну, совершенно непривычно. Потому что, как мы знаем, есть даже шутка, что в России девушки... Если выходит выносить мусор, то обязательно с укладкой и макияжем. Четвертый факт – это мототакси. Помните, раньше были такие мотоциклы с колясками? Может быть, они и сейчас есть. Здесь они пользуются достаточно большим спросом. Работают такие такси, как правило, по близлежащим району. То есть, если нужно куда-то доехать очень быстро, не обязательно заказывать или ловить такси, машину на улице можно проехаться вот именно на этом самом мотоцикле но они же кстати сказать и являются не самыми безопасными потому что как правило под мото маскируются грабители совершают который... налеты на рестораны банки магазины Салоны красоты и прочие заведения и наконец последний на сегодня пятый факт при повествовании о котором настоятельно попрошу убрать детей от экранов, поскольку речь пойдет о всяких вредных привычках и пристрастиях. Убрали? Ну что же, тогда вопрос. какой, по вашему мнению, самый востребованный алкогольный напиток на праздниках? День рождения, Новый год, Рождество, свадьбы и прочее, прочее. Шампанское? Ну нет, это пиво. Пиво здесь пьют все и повсюду, а шампанское, кстати, оно как-то не впадет. Его здесь многие пьют даже не бокалами, а вот такими вот маленькими рюмочками. Что же касается курения, то удивительно, но все, наверное, слышали о статистике по Латинской Америке, насколько тут все плохо в плане наркотрафика, как его много. Но при всем при этом сами перуанцы курят очень и очень и очень мало. Может быть, конечно, я живу в каком-то таком районе, где этого не происходит, либо даже когда мы выезжаем куда-то, мы этого не замечаем. Факт Но остается фактом. Дышим мы здесь чистым, фактически без никотиновым воздухом. Курят здесь, как правило, только приезжие, yeah. в частности, венесуэльцы. Просто их тут очень много. Перуанцы крайне-крайне редко. Про вейпы и айкосы, мне кажется, здесь вообще никто не слышал. Народ предпочитает заниматься спортом, пить экстракты из овощей и фруктов и, в общем-то, вести в каком-то смысле здоровый образ жизни. Слова местных обуславливается это тем, что все-таки в стране достаточно влажный климат и это влияет на легкие. Если к этому еще добавить курение, то получится двойного. Мало кто захочет да, так рисковать. В, в семье моего мужа совершенно никто не курит. То есть все ведут достаточно здоровый Ну опыт. Разумеется, есть и те, кто выращивают травку. Хотя, конечно, вот, как я уже сказала выше, мы этого не замечаем. В воздухе ее запаха как-то тоже не чувствует. Вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайки пишите ваши комментарии, возможно, вы также живете в каких-то других странах, и у вас есть свой опыт, свои интересные факты, делитесь а, с другими, если вам интересно узнавать о моих новостях, то также подписывайтесь на мой канал, всем буду очень рада, и на сегодня это все. Пока-пока!